Данная конструкция, кроме своего веса более чем тонну, она будет крепиться, К креплению здесь отведено отдельное внимание, крепление будет производиться так называемую площадку. Под него изготовлено специальное седло. Вначале будет крепиться к полу седло, в котором он будет закручен болтами. Седло будет закреплено более чем на 30 точек крепления к полу, на длинные химические анкера. После чего вот эта вся конструкция водрузится в это седло и уже скрутится, назовем это намертво, пол, седло и вот этот сейф это будет одно целое. Почему я назвал такую конструкцию неприступной? Давайте попробуем разобраться.